номера 111, кревенко Сергей, город Киев. Серега. Сегодня в гостях у нас Сережа. Он раньше. Увлекался паркуром, это было очень давно. Сейчас почему-то присел на, скажем так, классический бодибилдинг. Ну, прежде всего спросим его о последних впечатлениях его выступления. Был чемпионат Украины. Вот. Ну, на самом деле меня подтолкнули, так сказать, выступить. Я никогда не стремился, не болел этим, но мне понравилось. Ну, посмотрим, хочется попробовать подготовиться на весну. Согубо понравилось то, что за счет того, что ты ставишь себе цель Ты можешь не позволять себе много То есть ты можешь ужаться в плане еды, в плане тренировок В плане того, что можешь держать режим, когда у тебя есть цель Когда у тебя цели нет, то ты начинаешь хавать какие-то сладости ночью Ты можешь себе позволить погулять допоздна Ты можешь пропустить тренировку Когда ты понимаешь, что у тебя соревнования и у тебя остается времени все меньше, меньше, меньше. И это время начинает тебе поджимать и давать тебе такого конкретного пенька. Вот. Так, эти цели тебе помогают дисциплинировать тебя в режиме тренировок да. и питания и всего остального Да, цель помогает очень сильной дисциплине в плане тренировок, режима и питания да. Тёма помогал советами, хочу а, вырезать Тема, Я отовсюду советы, ребята, советы. я слушаю, давайте да, ну, Почему нет? Хорошие а, советы, не на вес золота да. А тренировался ты сам? А, у меня было 6 занятий с тренером, где-то 6-7 а, вот. И от него было очень много советов. Как те, что мне подходили, так те, что мне и не подходили. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы выступить на этом соревновании? Полтора-два месяца. Полтора-два месяца. Но ну, учитывая, у тебя уже была солидная база. Ну, у меня стаж где-то лет 14, лет 14. И чем я только не занимался. То есть у меня ну, довольно-таки большая база. У меня э, был неплохой мышечный объем, у меня задача была их сохранить и спалить жир. Вот, а для того, чтобы спалить жир, ну тут никаких секретов нет, нужно сделать просто дефицит калорий Если есть дефицит калорий, тогда те, кто говорят, что я не худею, тут два варианта, либо у них с гормонами проблемы, либо они жрут Чаще всего это вариант номер два да. Вообще с самого начала всего. Ну, ну да, ну можешь сразу рассказать Ну пошло где-то все с класса третьего это было Тексульдо, с класса 5 я профессионально катался на роликах, вплоть до акробатических элементов с трамплинами. Кстати, дома где-то медалька еще валяется, вот, было потом Тэквондо, Ушу, Ермес. Качалка, фриран это уличная акробатика. От... Паркура, но это этап... то же самое, то есть только отличается тем, что если э, паркур это из точки А в точку Б, просто перемещение максимально быстро и безопасно. Угу. А фриран это, скажем так, ну, это финты, акробатика, то есть красивая показуха такая. Так, вот. и у тебя, когда у тебя началась практика силовых упражнений, так? с 18 лет. С 18 лет, то есть это качалка. Ну да, как-то мне не нравилось мое тело. Я был очень слабым, хиленьким мальчиком, я весил 59 кило Не верится Поверь да. Весил я 59 вот. И ну, постепенно, одно время у меня было, в неверии, начал заниматься, меня не взяли в качалку, потому что я был очень слабый Я тогда еще траванулся, не подтянулся, не мог ни на брусьях, ничего нормально сделать В итоге меня это зацепило Я посовал физру для того, чтобы отработать ее в качалке вечером а после занятий всего этого дела не считался всяких формул думал, думал что пиво поможет набрать всякая хрень, было пиво после тренировки чтобы ты да. понимал Да. Советы, и разные и булочки и все туда. остальное Да. да. Ну, что на соревнованиях у тебя удалось и что не удалось? Э, очень не удалось мне кажется позирование и не удалась загрузка я недостаточно загрузился углеводами чтобы казаться больше и надутей грубо говоря вот и с позированием было мне кажется слабо вот эти два косяка которые нужно подтянуть на весну mm -hmm. и сделать себя глубже и суша рандат задняя а, битвист да, да. и просто задняя рандат и битвист правильно битвист это когда ты боком зависаешь так проворачиваешь тело а рандат задняя такая становишься на руки потом на ноги и вылетаешь задний понятно это и рандат и задняя и Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. И у тебя там был нюанс, по-моему, да, ты чуть-чуть пятками... Ну, я думал, что с этой дисциплины, если ты выходишь ну, обутый, снимают баллы. и мне никто не объяснил ничего, в итоге я вышел боссом, элемент правильно выполняется в отбивку, соответственно, там портет. ну, пятки уже болят, ходят сегодня число 14 да? Пятки еще болят две недели уже болят. болят ну одна одна отошла одна еще одна болит, еще болит. Да. ну то есть босиком на жестком полу это делать ну, Босиком травма, на полу вообще ну если с места то еще можно если вот в отбивку правильно с техникой это очень больно желательно на, на гимнастическом или же на... желательно обуваться если на если на твердом да но ну... гимнастически вот как на Спартаке там да вот там я смотрел да да да конечно ну, там же дорожка специальная, там да. специальный ковер, конечно, там да. Бодибилдеры делают такие элементы, я не видел, потому что все-таки чаще всего Бодибилдеры не очень. Спасибо большое, но я уже тебе как-то говорил, что я не бодибилдер и не позиционирую себя Понятно. как бодибилдер, я позиционирую себя как атлет. Именно поэтому считаю, что все должно быть в, су в сукульности, гармонично. гармонично, в комплексе, потому что одно дело иметь красивое тело, а другое дело им владеть. Хочет или турник, или тренажер, и не знает с чего начать, и очень или же боится, или же стесняется. Просто вот такой ты дашь совет. Я дам совет для того, чтобы был более быстрый прогресс, для того, чтобы он был грамотный, менее травматичный. Нужен грамотный тренер для начала до да, всего грамотный да, тренер. обязательно грамотный тренер с хорошим стажем желательно не там отбитый какой-то вот именно грамотный который знает как построить то то то, который посмотрит например анализы который посмотрит тип телосложения, поиграет с питанием с рационом с тренировками и поймет конкретно что нужно этому человеку потому что каждому человеку нужен индивидуальный подход. Ну, скорее всего, такого тренера можно найти по отзывам своих людей, которые уже чего-то добились. Можно, потому да, что, конечно. Да. Потому что, к сожалению, выбирать тренеров по рекламным плакатам и роликам это еще и все. Ну да. Сережа, тебе большое спасибо. спасибо. Со всеми здоровость, все тебя знают. Ну и, и вообще твое увлечение и да, занятия спортом они мотивируют. Спасибо, спасибо большое. Очень До встречи. приятно Да. Все. Подписывайтесь. Подписывайтесь на Серегин канал. И также смотрите дальше наши интервью. Все, Заступить пока. пока. Вечер добрый. Слушай, ну, что ты расскажешь о выступлении Серёжа? Ну, молодец, в первую очередь, скажу, что взял третье место, это хорошо. Ну, есть на чем работать. То, что первый раз делал, это, конечно, классно. Ну, просох, похудел, вышел, не сдался духом, тоже молодец. Ну, для первого раза, конечно же, классно, потому что не все... Скажем, даже до этого доходит, даже до половины. Поэтому в этом плане молодец. Было очень интересно, неожиданно, люди оценили, судьи оценили, но, э, скажем так, вот именно сам позинг надо еще подтягивать. Акробатика классно, все, удивил, а позинг просто еще немножко дожать. Потому что мало позировал, мало там, ну это очень большая часть и важность в соревнованиях, именно как ты себя ведешь, как ты себя показываешь, надо ну, уметь это делать. Есть над чем работать, но, ну, в принципе, было классно. Пятки забил, конечно, до сих пор ходит, говорит, да. чекатки чувствует, но пройдут, как говорится, ничего страшного нет. Да, жизнь радостная, ну и когда голодный, нет, не сильно такой, а когда есть хорошо, вообще, классно. Я Хороший человек, все нормально, да, в этом плане, ну, позитив. Ну что, пожелаем ему первое место на следующее выступление? Только первые места, только. Передаем Сергею привет, занимай первое место. Да, ешь меньше. Ешь. Лучше больше. и работай больше. Да, и все будет хорошо. Все, пока. Давай.